Дорогие друзья, ну что, как же нам замуж? Подожди, ну это выйти. Гура. Да, я думаю, нас уже некоторые. Ну не знают. все знают. Друзья, это Геннадий Гура. Да. Сегодня мы будем говорить, а вообще надо ли выходить замуж, надо ли официально регистрировать эти отношения, и вообще вы точно. Нам скажите, главное себе признайтесь, замуж что вы хотите. Я помню, ну, когда... Ну, ну подожди, ну, ну вот уже, уже помню, но ну, ну, это же не только женщин касается, это же мужчин касается. Ну, Женщины да. же с кем-то разводились, скорее всего с мужьями, правильно? Да, С мужчинами. Сами. И многие мужчины остались в неудовлетворенном таком состоянии, вот, И для них тоже сегодня этот эфир. То есть вынесли себе оценку, что они как-то не дотянули. Александр Феоктистов, вы первый. Да, Александр, мы вас приветствуем. Нас приветствуем, всех приветствуем. Да. Присоединяйтесь, Елена, и мы с вами... Я хочу сразу вопросы от вас, чтобы вы написали, да, кому-то надо замуж, как правильно Геннадий сказал, кому-то, может быть, быть, хочется жениться, вот напишите, пожалуйста. Не хочу учиться, хочу, хочу жениться. жениться. А я, знаешь, знаешь кто выходит из зала. Ты знаешь, мне мы с студентом такая была. Да? Да, не хочу учиться, хочу жениться. Ну, учил, слава богу, ты До четвертого курса дотянул. Дотянул, да, нет, ну ты и завершил. Да, обучение успешно. Да, то есть практически, я помню, когда мы учили русский язык. Вот mm -hmm. было такое выражение, у нас очень хороший была преподаватель по русскому языку, она говорила ⁇ уж замуж не втерпешь ⁇ И везде буква ⁇ «ж» в конце, да? Yeah. Yeah. Вот, поэтому кому ⁇ уж замуж не втерпешь ⁇ он точно уже замужем или женился, да, этот человек, он замужем или yeah, женился. Я не напишу. Замуж нужно каждому. <laughs> да, не каждому, вот а каждой. Каждому человеку, Александр, ну, пишет. Да. Да. На самом деле, Александр, спасибо вам за участие, но очень много э, людей, мужчин и женщин, они живут одиноко, да? mm -hmm. даже не то, что одиноко, одиноко как-то очень такое грустное yeah. слово, и весело, одному. Вес, одному. Да, весело Мы знаем, товарищей, которые очень много, мы знаем очень женщин много и очень мужчин много, которые живут э, по одному, mm -hmm. да, абсолютно счастливы, вспоминают замужество как, или женитьбу, как страшный сон и говорят, туда я точно не хочу. Поэтому этот эфир для тех, кто туда хочет, кто хочет выйти замуж или кто хочет жениться, кто еще не потерял надежду, кто действительно имеет желание, кому уж точно не втерпешь, вот для вас этот эфир. Кому не хочется, ну и не хочется, вот, имеете право, это абсолютно тоже предсказуемая генетическая составляющая, потому что кто-то уж точно намучился в этом замужестве, какая-то ваша бабушка или прабабушка, или мама, или дед, или папа. Или сама, хватит. и вы сказали, что в хватит, туда я больше не пойду. Какое проявление, как что это, же у вас? Как в сказке, это, да, это, налево да, пойдешь, да. направо пойдешь. Вот замуж точно не пойду, да? да? Вот. Какое самое яркое проявление, если вы возьмете генетический фактор, а мы сами говорим об идеальном методе Тойча, а мы, другими словами это психология наследственности, элементальная генетика. Если вы посмотрите на генограмму, да, это открытие Тойчи, это схематическое изображение потока наследственной информации. Практически, если ваша бабушка после ухода дедушки, ну, смерти так называемой, да, Прожила еще лет 20-30, определенно ей одной было хорошо. Особенно когда на замуж больше не выходила. Mm -hmm. вот. В большинстве случаев я рассматривала и консультировала именно таких женщин. Меньше я встречала генограммы, где дедушка, оставшись один, больше никогда не женился. Практически у меня нет ни одной генограммы, где дедушка бы остался один. Могла быть вторая, третья, четвертая жена. А бабушки это буквально каждая вторая, третья, бабушка, дед умер, и бабушка жила до 95 лет. Я думаю, ну, наконец-то стала счастлива, да? Mm -hmm. Вот, то есть вы уже по этому можете точно знать, какие у вас предпосылки. Не втерпешь замуж или вообще на ну, 150 лет не надо. Знаешь, да? а у меня есть уникальная женщина, которая за пятый мужем в браке. Наконец-то стала счастлива? И тоже он ее лупил. Вот, но после консультации они становились, становились великолепными. Ну, Она Ну вот ударила. Она приходила, показывала синяк. Геннадий, смотрите. Я говорю, ну, женщина, увидите ну, себя прилично. Это шутка, конечно. Но факт тот, что те отношения, которые у них установились, великолепны. Да. Я То есть на пятый раз как раз все нормально сложилось. Не, После консультации она, она поняла причину, генетическую, да? причину. Да, генетическую причину, поэтому если сегодня вам что-то не нравится в вашем супружестве, или вы уже развелись, или собираетесь разводиться, важно понять причину, почему это произошло. Как только вы понимаете причину, вы уже в новые отношения, все, двери открыты, вы можете смело идти в новые отношения. Да, Александр Сверхтистов, у меня есть такой прадед, который остался один. И хочется добавить. Поэтому Александру комфортно быть, быть одному. Тому. Вот и все. Да. Это ответ. Да, то есть этот прадед, похоже, проживает, да, жизнь. Наслаждается жизнь. Наслаждается жизнью. Никто не указывает, был один. Куда ты положил носки? Да, вы знаете, вы уникальный, конечно, человек, потому что практически вы первый, да. Я сказала, никого ж нету, у кого дед жил один, а у вас, оказывается, есть. Он не женился, а жил один. Вот, поэтому вы его в этом повторяете. Определенно ему одному было хорошо, как, в принципе, и вам, я вижу, не плохо. Вот, Судя уже по результату, Давайте задав... будьте э, добры и задавайте нам вопросы, чтобы мы отвечали mm -hmm. на ваши вопросы. Mm -hmm. А я начну, конечно же, с книг Тойча и книга номер один «Отсюда к великому счастью» или как улучшить э, вашу жизнь Пока навсегда. Жизни, ну, я всегда ее показываю. Я да понимаю. Вот, вот эта книжечка. И я вам э, э, на страничке 129 у меня есть такое подзаглавие «Выбор супруга». И вот первое, что пишут супруги Тойча, о том, что мы притягиваем супруга по закону. Знаешь, мне сказали, что я тебя притянула по закону притянула да? это факт. На Я сам притянулся. Прицепился это. На меня поймал. Вот притягиваются супруги по закону. И, конечно, мало кто осознает этот закон, и вообще мало кто из людей осознает, что его вся жизнь протекает по закону. И вот в этом прелесть идеал метода: что зная свой закон, можно его изменить, если он вам не нравится. Например, закон потери, закон доминирования подчинения, там, закон неверности, нечестности и так дальше. Если вы знаете этот закон, его можно изменить. Супруги притягиваются по закону. Одному закону. По одному закону. И я помню, как ты меня прожуждала все уши, когда мы три года сейчас. Мы такие разные, мы никогда не будем вместе. Да. Это была как неприступная крепость. Да, и конечно. То есть, ну, понятно, внешне... да, я с одной области, Наталья с другой Внешне казалось, что это вообще нереально невозможно, но уже обучаясь в методе, мы поняли, что это абсолютно было идеально по закону, мы соединились по закону, и дальше проживая, уже обучаясь в методе, мы поняли, по каким законам мы соединились. Я вот вам расскажу очень простой пример. Буквально вот недавно я консультировала женщину, которая уже в четвертом браке. И... интересно, уже два вопроса. Есть. Да, сейчас я вот расскажу, потом пойдем по вопросам. Она уже в четвертом браке. И или она уходит из отношений, или от нее уходят меняется То она ушла, то от нее ушел муж, то она ушла, сейчас от нее уходит муж. Почему это происходит? Потому что непонятна причина, непонятен собственный вклад, почему именно от этой женщины уходят мужчины и почему она сама уходит. И знаете, когда я стала разбирать, она не первый раз, наверное, не первый год. Когда-то лет 7, может, 10 назад я ее консультировала. Конечно, у нее был огромный прогресс, там очень хорошие успехи в разных сферах жизни. Но что выяснилось? Выяснилось, что ее папа был неверен маме, и мама узнала это, собрала детей и ушла. И детям рассказывала одну и ту же песню, что ваш папа вас предал, меня и вас предал. И вот интересно было, я этой женщине показала другую ну, интерпретацию, и она мне потом подтвердила, что та уверенность, что папа предал, и мама ушла от папы, практически руководила этой женщиной, конечно, это генетически было предопределено, плюс в детстве закрепилось. Что вера в то, что папа предал, заставляла эту женщину уходить, или же мужчин уходить, или женщине уходить, или мужчинам уходить от нее. И она назвала это предательством. Uh -huh. То есть, пока мы здесь не наведем порядок в, этих, в этом понимании, в, новое, в новом понимании, я ей сказала, что это ложь, что вас папа предал, он никогда вас не предавал. И она мне потом подтвердила, что папа всегда очень любил ее и пытался добиться встречи с ней, но мама не разрешала, сказала, что попредал. И вот эта ложь управляла этой женщиной уже в четырех браках. Поэтому да. женщина может уйти, да, угу. сама. И какой механизм? Влюбиться в другого. Мы в эти виды спорта с Геннадием играли. Влюбиться в другого, как романтично. А практически за этим стоит закон предательства, да, закон непрощения папы, вот, и в моем этом случае так, то есть все разлюбили, разлюбили и этих влюбленностей может быть 2, 3, 5 и можно менять конечно мужчин, можно менять женщин вот, и называть это влюбленностью, охлаждением там, в сексуальных отношениях. А на самом деле после беременности, особенно после родов, любое сексуальное желание между мужем и женой, как правило, я не хочу ставить здесь какие-то клише. Да, какие-то стереотипы, что только так. Но в основном сексуальное желание снижается, в основном. Mm -hmm. И mm -hmm. надо как какой-то разогрев, да, чтобы прийти к тем самым отношениям. Почему? Потому что цель вообще сексуальных отношений и супружества – рождение детей. В этом цель. И когда ребенок родился, цель уже осуществилась. И так именно Тойча это объясняют. Вот, mm -hmm. Поэтому можно дальше идти в другие отношения, где есть сексуальные желания, где опять рождение ребенка, и опять это по кругу. То есть, ли вы уходите, или от вас уйдут. Mm -hmm. И важно понимать, что если вы ушли, то от вас точно уйдут. Mm -hmm. То есть, это уже исправится. Mm -hmm. А вот смотри, Лиля Лайк пишет, бабушка ослепла после смерти деда, и лет 10 лежала в тишине. Никто не трогал. Mm -hmm. mm -hmm. Это было счастье. Но мне хорошо одной. Один пример. Второй. Mm -hmm. Вадим Нагула. А вот в чем дело, дед мой тоже пережил бабушку, я один, и даже на семинаре у вас сам в ряду сидел. Да, то есть вот это... Да, это? конечно, да. Да, очень приятно а, было Ну, то есть, кроме, вот, э, хорошо, конечно, хорошо, но вот, э, это хорошее скончается, когда мы понимаем, вот, истинную причину, зачем человеку нужен брак. Да. А как вы считаете, друзья, зачем человеку нужен брак? Угу. Вот, пожалуйста, ответьте да. на этот вопрос. Ну, вот сейчас пока будут писать, а я же хочу сказать, угу. да, по поводу Вадима. Да, вы совершенно правильно сказали, что вот быть одному – это есть закон. Если бы одному было плохо, например, да, тому дедушке, то Вадим бы не был один. Потому что есть уже через поколение, значит, действует базовое внутреннее желание – не быть одному, значит, тому деду было хорошо. Или, например, слепой бабушки, То есть, да, конечно, она лежала, но тем не менее были те, кто ее за ней ухаживал. Да, или как лежала там написано, да, она где 10 лет да, лежала. Да, 10 лежала в тишине. В тишине, но это была не совсем тишина. Кто-то ей приносил кушать, кто-то о ней заботился. Никто ее больше уже не ругал, никто ее больше не беспокоил. То есть 10 лет лежат в тишине, то есть ей она, наступила некий покой. Для нее наступил покой. И то, что, э, как девушку зовут... Виктория Гура пишет, брак нужен для счастья. Да, а вот Лилия Лиля, Лиля, Лиля. Лиля, да. И вот то, что Лиля говорит, что она одна, говорит именно о том э, проявлении этой ментальности бабушки. Что если бы ей было очень плохо, то Лиля бы давно вышла замуж. И не была одна, и было бы очень хорошо вдвоем. То есть ей было хорошо одной. Ей было хоть даже, даже я, слепой. Даже слепой ей было. Ну, я не скучаю, это знаете, я понимаю Лилю, да, что это не совсем-то хорошо. Но вот быть одной было намного лучше, чем быть с мужем, потому что понятно, что если человек не видит, не очень-то комфортно. Но ей было спокойнее, она обрела покой. Никто ее больше, она, даже то, что она ослепла, это как раз проявление того, что она мужа видеть не хотела. Поэтому и Лиля сегодня проживает без мужа. Что там написала Виктория, что это счастье? Да? А -а -а. Вадим Орел, добрый вечер. Чтобы начать новые отношения, нужно закончить старое, нужны, но, нужны ли новые, если уже нет цели рождения детей? Или уже такие отношения, поддержка до конца жизни? То есть поддержка или рождение детей. Вот, да. Э, то есть, да. есть это как раз и есть унаследованное мышление. Александрский актистов пишет, чтобы наладить отношения между мужчиной и женщиной, то, что не наладили предки в своих отношениях. Ну, давай будем как-то почерк, что ты все зачитываешь. Нет, это варианты ответа на зачем, а. зачем нужно. Мазаларзуманова да. пишет научиться любить. Да. Смотрите, если для Вадима есть вот некое старое, да, старое представление, что такое генетический код, это некий образ мышления и некий образ действия. Поэтому вот Вадим определенно сказал некие критерии ценности семьи – это или рождение детей, или же поддержка на старости лет. Вот зачем это надо. И, конечно, надо всегда ставить точку в предыдущих отношениях. Знаете, Вадим, у меня есть ситуации, когда женщина прожила 40 лет уже в другом браке, а точку в первом не поставила. Поэтому в этом во втором браке была и неверность, и алкоголизм мужа, и там и побои мужа. Почему? Потому что она точку в первом не поставила. Она не может отпустить Она жила мужа. со вторым, а думала о первом. Да, она жила со вторым, думала о первом. Это есть форма неверности. Она не поставила точку, поэтому вы совершенно правы. Надо сначала перед тем, как идти в новые отношения, поставить жирную, удовлетворяющую точку в первых отношениях. Потому что если вы недовольны в первых отношениях, и вы не узнали причину, и вы не узнали свой вклад, те новые отношения, они будут подобны, они, конечно, трансформируются, конечно, модальность закона поменяется, но вы все равно не будете довольны. Доминирующая эмоция все равно будет прежняя. Вам надо поставить точку и понять свой вклад, понять, почему вы ушли. То есть понять свой вклад в ту ситуацию супруга. Вот просто переходить да, из влюбленности влюбленность сказать, что все нет сексуального такого желания к мужу, пойдут к следующему. Вот, они тоже закончатся, вот. если не понимать, почему это произошло. Что пишет Александр? Татьяна да. Леходев, нужен, чтобы решить нерешенные конфликты в предыдущем поколении. Совершенно правильно, Татьяна, да, то есть есть некий конфликт, да. Даже вот сегодня на тренинге мы беседовали. То есть постоянно критика мужа или жены за что-то, да? за, за некое поведение. И если уже муж там или жена уже не пьет и не гуляет, то константа критиковать и быть недовольным, это все сужается в сферу бытовую, где из-за бытовых вопросов люди буквально сгрызают друг друга. При этом э, можно же иметь и высокий доход, можно нанять человека, который будет убираться, там, или готовить, или что вам там надо, и вообще убрать мысли с этой плоскости. Я считаю, вот это претензии на бытовом уровне, да, там кому посуду мыть, или убирать, или гладить, или варить, они настолько мелкие и Вот это просто проявление э, паттерна жизни предыдущих поколение, где надо было постирать, я сегодня пример приводила, да? где мама в субботу стирала, весь день, как и я стирала раньше, и тут муж садит пятно на рубашку, которую надо опять стирать. А время А да. Вообще времена Итак, поменялись? Нам не унаследовано, что вот семья нужно, чтобы кто-то зарабатывал деньги, чтобы кто-то защищал, чтобы был секс, чтобы были дети. Чтобы было, как у людей, Поддержка. общественное мнение. Чтобы было, кому воды подать на старости лет. Потому что это комфортно, когда есть кто-то рядом. Вот. Это все хорошо, это есть приятное дополнение. Но главное, конечно, это научиться любить и научиться получать любовь. При этом должен быть баланс. Нельзя э, получать любовь, не давая. То есть это должно быть паритет. Вот. Почему это важно? Важно вообще понять, что вообще мы живем на этой земле с одной целью, чтобы научиться любить, чтобы наполнить себя любовью. А для этого надо освободиться. Вот как поставить, Александр Крактистов, как поставить точку в первых отношениях. Надо освободиться. Если там была обида, значит, освободиться от этой обиды, простить. Надо понять свой вклад. Надо, надо сказать себе, да, я начинаю с нового листа, но при этом я должен простить того человека который обидел когда она например мужчина который был мужем например в первом браке вот или женщина которая была где увидеть свой вклад в то отношение которое казалось не любовью а ненависть в отношении меня или в отношении вас как это проявлялось в вашей жизни поэтому когда Здесь поставлена точка, тогда мы переходим к следующему. Друзья, Начали. вы заметили, что сзади нас висит другая картинка. И на этой картинке у нас счастливые... Вот, сделала этот шедевр Наталья Гурина. Будьте. И на этой картинке у нас счастливые... Геннадий, что ты делаешь? Ты себя Я хочешь пытаюсь... показать? Я пытаюсь... Себя хочешь понять. показать? Не трогай. Ну не, не угу. О, Но и все равно там ничего не видно, Геннадий видно. Вот счастливое супружество. Это те семейные пары. Здесь у нас их 16. Их, конечно, намного больше. Это те, кто ну, разрешили здесь эти фотографии повесить. А сколько у нас еще супружеских пар, которые сохранили? Да, свое супружество они разошлись, хотя давали там 3-5 процентов некоторые. Сегодня они в счастливом браке, и вот эти все рассказы, что исчезло сексуальное желание, поэтому я пошел к другому. Знаете, у нас пришли некоторые супруги, у которых не было вообще 2-3 года сексуальных отношений. Кто-то говорил, что мы уже старые, нам по 50 лет, вообще самый свежий анекдот. Вот возобновляются сексуальные отношения как в юности у этих там 56-летних да. супругов или в 35-летних, которые тоже в силу разных законов не имели сексуальных отношений. И вот такие счастливые пары, которые вышли замуж, некоторые узаконили свои отношения после 17 некоторые после 19 лет имея троих четырех детей и знаете я часто размышляю на эту тему гражданского брака но вот представьте когда дети рождаются вне закона у них уже шпаттерно рождаться вне закона и это очень такой важный момент потому что сейчас модно я бы сказала в кавычках модно жить в свободных отношениях Называя это, что зачем это надо, сейчас это популярно очень. Но я себе думаю, интересно, какая же ментальность этого ребенка, где ребенок не уверен в законности и в длительности отношений между мамой и папой. Вот как он ему закон передается. Да? Я думаю, что это еще много диссертаций будет на эту тему написано, но те женщины, которые приходили к нам, в, не стоя в законных отношениях, сначала 3-5 лет нормально, я вообще замуж не хочу, mm -hmm. после 10 как-то начались обиды взаимные, после 15, когда уже третий ребенок родился, никто не предлагает, начались серьезные глубокие обиды, и я понимаю, что это не такой вопрос. И это разрыва отношений. Пло, дребо, здесь... отношений и наоборот, это... Поэтому мы знаем примеры, я не буду говорить, вот когда... Пять лет были в гражданском браке, потом оформили отношения и сказали, да, это, совсем да, были... это совсем другие отношения, это да. совсем другая ответственность да. и так дальше. Да, но я так хотел что, бы... для счастья кто-то написал? Виктория написала для счастья, да? да, да. Великолепно. Ну, то есть, что значит вот, унаследовано? Вот одни из граблей, которые унаследованы... Это жертв любовь равна пожертвовать собой ради мужа, ради детей, детей ради общества, ради мнения, чтобы так говорили, ради того, чтобы родители не, не волновались, чтобы сохранить семью. То есть у -у -у. вот это желание пожертвовать собой называется любовью. Это не любовь, это ненависть к самому себе. Любовь ⁇ это когда есть равноправные отношения, в которых нет доминирования, подчинения по каким-либо критериям, там, кто кого какой доход, кто старший, кто младший. Кстати, у нас с тобой было соревнование, помнишь, вот, когда... Кто старший, кто младший, да, с тобой оба младшие. Нет, я имею в виду, в семье кто руководит, кто доминирует, кто подчиняется. Да, это не да. некие такие. И я помню, как мы с тобой червячок. Нарушник стоят, становились, кто быстрее станет первым. Есть такая а, на, на, на, нарушник, когда свадьба какой-то. Свадьба какая-то была. Вот. Первым стать, чтобы управлять в семье. Это было то, что было унаследовано. Но... Смотрите, мы... друзья, я вам зачитаю, как красиво говорят точки. Но мы учим тому, чтобы прийти к равным отношениям. Ибо именно равные отношения ⁇ это основа Знаете, это когда равные отношения, ты не хочешь никуда бежать. Нет. Когда есть доминирование, да. э, человек он, э, от любого доминирования, он хочет сбежать. От любого. Поэтому То я... есть как? Не прислуживать, не подавлять себя, не унижать себя или другого человека. Вот это научиться, это, это, это не так просто И вроде бы уже, ну это так Ну и основной момент, это честность и открытость Это вообще никто, каждый жил в своем закрытом мире Где сохраниться, значит победить другого Или в этой войне как-то противостоять вот. Это тоже не э, любое Ты знаешь, даже сегодня общалась женщина вот перед эфиром э, Уникальный закон, для того, чтобы выжить, надо скрыться Скрыть и скрыться. Вообще. А -а -а. Это закон. Если этот закон, он действует во всех сферах жизни. И вы это, я думаю, то больше занимается, больше большей мере вы это понимаете. Что любой закон, он охватывает все сферы жизни. И вот она была очень такой, ну, я бы сказала, голубих, голубых кровей женщиной. Тут революция, что-то там произошло. И она ушла в партизанский отряд, там встретила будущего мужа. Для нее вот скрывать для этой бабушки, и скрывать равно жить, и скрывать свои корни, происхождение равно жить. И вот эти, и спрятавшись за мужем, по сути, она выжила, ее не преследовали. Но вот это, -то есть, это есть такой один из законов. Татьяна, Вам надо определить свой закон, угу. по какому закону вы живете. Татьяна Алихадед пишет, на одной из консультаций получила ответ от Натальи, почему я унаследовала чувство быть одной, будучи замужем. Благодарю. Угу, с удовольствием, Татьяна. Вы вообще, у вас очень хорошее восприятие, знаете, я всегда восхищена. Вот вы услышали, и вы это восприняли, это очень-очень ценно. Угу. А смотрите, как Тойчи пишут, как соединяются вообще люди. То есть можно предсказуемо знать, каких вы людей, какого вы жениха встретите, предсказуемо. Или какую невесту встретите. Интересно, помнишь, как чемпионов Ты мне прив... зачитать, вообще? к чемпионам приводили женщины, спрашивали, так вот, я хочу выйти замуж, вот как мне, вот удачно. Ну, самое удачное, пригласите вашего вы вашего избранника да. на консультацию. Надо газ, разобрать его генограмму. Мы разберем его генограмму, и вам гинограмм. все скажем, что, да. что есть, что было и что будет. Да, и сэкономится три-пять лет. Больше, да. и 35 лет. Смотрите, как Тойчи пишут, что mm. люди, то есть муж, и жена, не выбирают друг друга. Контролирующие ментальные факторы свели их вместе для создания единого целого. Это я вам цитирую страничку 129. И наша цель, чтобы вы читали книги. Там вообще на любой вопрос есть ответы. Значит, свели для создания единого целого. А физическое влечение ⁇ это просто механизм. Поэтому говорить о физическом влечении как главной составляющей притяжения людей, ну это просто смешно. Вот. Вы и, знаете, и... это физическое влечение улетучивается как дым, когда идет разбор полетов, кто прав, кто не прав. Это кто, это кто, кто что да? сказал. Когда возникает этот отход от тех искренних, честных, открытых отношений, где один унижает или подавляет другого, вся сексуальность улетучивается. Да, поэтому многие из-за этого разводятся, сказали, я уже не, испытывала сексу... не испытываю сексуальное желание к мужу, Все, я уже испытываю к другому. Вот это яркий пример. Или, например, даже говорит... как крайняя точка неверность одного из супругов или обоих. Да. Вот Какое там сексуальное желание? Дальше, кто нам пишет? Ольга. Да. Ольга да. пишет, вы чаривна пара. Спасибо, Оля. Человек только смотрит через свою призму. Поэтому я тоже говорю, что Оля тоже чаривна жинка. Поэтому, смотрите, как мы можем, вот уже сейчас, что вы можете сделать? Сядьте и напишите, а каким законом вы притянулись друг к другу? Например, законом неверности. Или законом потери, или законом доминирования подчинения. Если вы не выходите из этого закона, а выходите из отношений, вы опять вступите, скажите, да, потеряла мужа, неважно, как это произошло. Или опять он доминирует, как я раньше, а ага, не доминирует, надо от него уходить. Потому что не хочу быть под доминантом. Или закон быть на расстоянии. То есть вот э, хорошо, вот так встретились, поговорили и подальше друг от друга. Да, встречаемся раз в месяц. Особенно или в два, если в предыдущих и... поколениях было насилие, например. Да, да. Да. Вот, поэтому многие живут, кстати, на законе быть на расстоянии это равно счастье, равно удовольствие. Как только соединяются вместе и все. Не, не... Да. Рутина это заканчивается да. и, и так далее. Да, поэтому это очень важный момент. Да? В большей степени психологи разбирают отношения с мамой, с папой, это правильно потому что это детский образ, он, конечно, переносится на папу, на маму, но если остаться только в этом положении, не учитывается базовое внутреннее желание этой дочери. Вот одна женщина э, была на горячем столе, кстати, я не, правда, все равно не хочу ее называть, э, сказала, что же будет видеть моя дочь, если так папа ведет себя недостойно, там или бьет, или там как-то пренебрежительно, какой же у нее образ будет мужчины. Нормально, вырабатывается базовое внутреннее желание, и мы хотим видеть в этом мужчине, особенно, кто пострадал в детстве из-за образа папы недостойного, мы хотим видеть идеал. И если это уже наболевшее, мы все равно встретим идеал. И это и есть подарок Бога для людей. Любое базовое внутреннее желание, любая мечта сбывается. Да, это может быть не в этом следующем поколении, но если человек это понимает, определенно, как говорит чемпион, насколько можно ускорить. На это на 40-50 лет мы можем ускорить это, осознал и говоритить ну пусть уже дети поживут не мы можем сами пожить, изменив поняв причину. Если эта причина не поменялась, мы будем конечно наступать на те же грабли. Вот уходить, от нас будут уходить, мы будем любляться, опять разводиться. Дети, как часто бывает, три мужа, трое детей, и одна и та самая песня, и везде одно, от константа сексуальное желание, которое я уже не чувствую предыдущее. Ну и на концовочку такой вопрос не слабый. Если вы разводились в первом браке или разошлись просто, вот, даже если это были гражданские отношения, важно себе честно ответить, за что я продавался. Кто-то продавался за зарплату, кто-то мужа, например, кто-то э, за сексуальные, кто-то ради детей, кто-то еще ради чего-то. Ну, ну и ради детей, ради детей. Да, но важно понять, что если вы терпите ради детей, то э вы несчастны. И, по сути, вы передаете закон быть несчастным. То есть есть биология, есть патерн. Ну да, дети будут терпеть вот. ради детей. Да, то, то есть -то. это... это это тоже. Лучше развестись тогда. Еще, знаете, такая вот уникальная истина. Жить в браке без любви – это медленный суицид. Знаете, вот мы с Геннадием говорим какие-то моменты. Кто-то из вас возьмет то, что касается его. Потому что метод, он индивидуализированный. И закон проявляется индивидуально. Поэтому кто-то из вас возьмет то, что вас касается, кто-то себя там чем-то оправдает, слава Богу. То есть зависит от того, уж замуж не втерпешь или пока это вообще не надо. Да? Ну, если да. не втерпешь, вы туда пойдете. Но я думаю, если вы туда пойдете или женитесь, как Геннадий, это ж, они же от мужей уходят. Да? Ну да, вот мужья, тут, пожалуйста, да, уже трое. Да, мужья, мужья трое, трое мужей у нас. Уже мужья. женихи, вот женихи да. Кому надо, вот женихи есть, да? Да. можете переписываться. Да, есть женихи, причем какие женихи, которые изучают истину, которые вообще, просто женихи, ого какие. Да. Вот. Но что самое важное, важно понять закон, потому что если вы не меняете закон, вы опять будете разочарованы. Есть закон быть неудовлетворенным, разочарованным, есть закон притянуть пьющего мужчину или пьющую женщину. Вот. И пока не понимаешь свой вклад, так и будешь идти от одной пьющей женщины и мужчины к другому пьющему мужчине. Или тот, который транжирит деньги, которые зарабатывает жена. Это все происходит по закону. И какое счастье, что мы можем знать закон, если мы, зная закон и знаем его последствия, да, а это кто знает формулу закона, вы знаете, что это action, которое, действие, которое приводит к опыту. Если вы знаете, что тот закон приводит к этому опыту, и какие действия ваши приводят к старому закону, вы какое же счастье, установив новый концепт, новое понимание, новые концепции и действия по-новому, вы гарантированно получите счастливое супружество. Да, то есть наша цель не опустить вас, а наоборот поднять Зачем и показать, что... Э и все вопросы можно решить, если мы их просто раскладываем по полочкам, понимаем свой закон, устанавливаем новый закон, движемся в новом направлении. Вот. И когда это уже произойдет, когда вы разобрали, приходит время заказывать себе мужа, мужа. или жену. Да. Тогда вы берете Добросуд. листочек бумажечки и пишете, с какого роста, как зовут и так далее, и так далее, так далее. Угу. и вы это получите. Да, То есть если вы это слышите, друзья, вы точно можете, имеете право и можете установить счастливое супружество такое, какое вы хотите Но для старта, понимаете, важно понять, что те отношения, которые были в предыдущие отношения, они будут повторяться, пока не изменен закон Да, ну и ключевое, конечно, то, о чем Геннадий говорила: любовь, конечно, является фундаментом Просто для многих любовь это жалость, зависимость, секс, долженствование, это очень усеченный вид любви то есть я думаю, что главная задача все-таки познавать ту совершенную любовь. То есть любовь, любовь это более низкого качества. То есть важно повышать да, качество, повышать любви, качество любви. Вот да. это самое главное. Я думаю, что что это означает, конечно, мы рассказываем на наших семинарах. Да. Кстати, в воскресенье семинар соревнования и зависть я буду также говорить о... Вопросах семьи, то есть как соревнования mm. зависть устранить, и это будет. Очень ну важно. а мы успешно, да, только сейчас приехали с Харька, успешно провели семинары, семинары Класнецкие, как освободиться от чувства вины, поэтому кому, кому надо, берите в записи. Вот благодарны Оле Мажари за прекрасную организацию. Просто счастливо. Вот, и возможно, если и напоминаем, честь дня рождения Геннадия, друзья, мы же на а, ну да. есть же акция, вы знаете, что сегодня у нас просьба. На просьбам, многие не успели, знаете, у кого паттер не успевать или промедлять, у кого паттер промедлять или не успевать, они не успели до сегодняшнего дня. Да. И говорят, все, ну вот тут завтра можно. Я говорю, ну, Геннадий именинник заказывает музыку. Поэтому да. у него 13 ноября день рождения. С любовью к вам. И он с любовью к вам продлил эту классную акцию до 13 да. ноября. 300 гривен поэтому... любой семинар до 2050 -го да, года. Поэтому вам повезло, дорогие друзья. Скидка до 80. Ну что, подписывайтесь, хочу сказать, на наш канал. Да, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь эфирами. Ну и, кстати, эту тему вы заказали, и мы да. это для, откликнулись, Ольга, Елена с, с Польши, да, по вашей просьбе, да, я смеялась с Еленой, говорю, четверо детей, она пятеро. говорит, Пять, а, Пятеро. Пятеро. Пятеро детей, детей я, я, я поддерживаю тему замужества. Я смеялась на эту тему. Так что пишите, какую тему вы хотите, мы с удовольствием эту тему озвучим, найдем, где пишется книгах Тойче об этом, адресуем вам к этим книгам, чтобы вы еще раз прикоснулись и более глубже почитали. Кстати, я сегодня читала эту книгу, там прочитайте после, называется это «Выбор супруга» и почитайте там немножко дальше, буквально 2-3 странички. Я просто получила огромное удовольствие, хотя, мне кажется, эту книгу я знаю уже вдоль поперек, но там есть очень-очень щепетильный момент для особо заинтересованных адресую на страничке 132. Ну, а мы с вами будем прощаться, ждем э, темы, если вы хотите. Нет, мы с удовольствием для вас найдем. Тему, какую мы считаем нужным. Рады за ваше присутствие, за ваши комментарии. Благодарим. Рады ну, общения с вами, друзья. И до следующего четверга. Да, до свидания. Да, до свидания.